привет, дорогие друзья! С вами снова Невик. Снова... Я Джонни Док. И мы продолжаем Я... играть под Варс. Мо... Я вспомнил вас... Мо... мою тактику просто великолепную, которая надежна из швейцарских часов, и которая просто обосрится. Вот это не обязательно. План говно! Я не хочу в нем участвовать! Я БЛЕЗГУЮ! Так, кто тебя просил, убирай дискотеку свою, диджей замолкни, музыку не заказывай. Ну ты и сучар, а. Значит, ты выбрал смерть. Ух ты, да, ладно, я понял. Мог ли не Не того. Это там наверняка. Вторая смерть, замечательно. Стонгс. Справа зеленый. Давай. Вперед. Правда надо было, наверное, синих, потому что у них давно... Ой, стой, не трогай этого. Он нас все равно не видит. Желтый. А, заметил. Давай, бейся, бейся. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну почему? Я вас понял. Всего хорошего. Нет, все, все, все нормально. Я еще живой. А -а -а -а. Это не я. Они меня не заметили. Ой, что там зеленый? Они меня не заметили. <связь> О, страшно. Прикинь, okay, а я на базе. На Он все еще не видит меня. А, заметил, заметил, заметил, заметил, заметил, заметил, заметил. лагает то как. Да, Есть! Я его скинул. Есть. Ууу, давай, бей-бей-бей-бей-бей. Гей-гей-гей-гей-гей. Гей-гей-гей. Э гей, блин, Женя, ты че, стоишь, Ира? Кто за инвалиды? Все приходится делать самому. Ты туповник, малых ЭП, я просрал из-за твоей тупизной лук, понимаешь? за Ну ты стоял, надо было бить, неважно как. Они к нам идут! Уже не идут. И ч? Теперь синие к нам идут. Манда! Синих нет, кстати, на, на, на базе, я так скажу. Потому что у них кровати нет. А, то есть я не зря их бил, я понял. Они там в кучке такие стояли, тусовались, их-то. Развеять пришел, А то они это, заскучали, походу, в центре. Зажрались. Они зажаты, поясливые. Угу. Раскрепостил, так сказать. раскрыл чакры я вспомнил вот этого вот великого китайского мудреца ооооооу без его синего бить тупой ну ладно умный чуть чуть капельку да блин одно хф я лох я мог его убить убить его молодец а это не ты ну ладно меня похвалили ни за что это, <ментировать> мне это нравится Молодец, возьми с полки пиража. Я хочу трайбовал. Чего ты хватишь? Ну, колонии давно. Изобрели! Я один типа! А тебя никто не пойдет. Ой, дура. Я могу через бок построиться боковым мостом к этим желтым. Как такая тебе идея? Можешь сверху зеленый на. Фраер. <гас> Давай, бейте. Я дол Я скинул одного, я мощам. моща. Моща, моща. <гас> <гас> <гас> <Красти. гас> Забор покрасит, а ты украл мой труп. <гас> Что? <гас> вот это поворот! <гас> <гас> я ничего не делал. <гас> против случае все равно э, он не упал зеленый Схирали это зеленых а ч они упал. такие жесткие а я не поняла. давай давай а ш... ой зеленых теперь нет да ладно ты че да я слепой отстань дай мне теперь потупить теперь ты у нас стратегический ум ладно у меня не было для этого с собой <свят> <свят> Нужен отвлекающий маневр через центральное направление к желтому. Представляешь, я провожу а, такой. я вижу спортивный маневр. <свят> <свят> <свят> да! У меня с этим ресурс. Меня заметили. Желтый возвращается на базу Э! Он Пайдерас Жух! Вжух... Дима! А, ваша рысь! Ваша рысь! А, у вас рысь! А, у вас рысь! А, у Я рысь! А, я вас бьются! Бьются, бьются, вас рысь! А, у вас рысь! А, у вас рысь! А, не вас рысь! Сложно, очень сложно. Mm. Там без шансов, походу. Оу, май о май гад! О май гад, о мой гад! Слушай, ты знаешь такие звуки неприличные? Я даже боюсь представить, откуда ты это услышал. О май гад! Я не остановить. Остановите планету, я сойду. <связь> а, к Стали. красным бежит один из желтых. Он... раскусил блять, <связь> там дырка! <связь> <связь> Кто сделал у желтых дырку, блин? Это твоя дырка? Признавайся. <связь> нет, не моя дырка. У меня нет дырки. Зашибись! на ой, Шпуляй по ним! Чем? Всем! На! И что? Не знаю, по ним шпуляй, потому что... наверное, в этом проблема. Извини, Жень, О, они Я видел, как ты вниз смотрел. Угадай, почему? Это был приказ 66. шесть. Паскуда. Но это не я тебя скинул. Ты был жертвой. Это братлистаев. Ты понимаешь? Ты один против четырех желтых остался. Бля, ты чувствуешь? Ты чувствуешь, как сейчас пизды дадут! Уху! <музы> <музы> Все, поздравляю, <музы> тебя не существует. <смех> Жесть. 13 хп у него, вообще. Ни на грамм даже не приблизился. <смех> ты, ты, ты понимаешь, ты чего наделал? Ты чего наделал, <смех> наделал? за городой отряд, ты гребаный. <смех> ты потом на видео посмотришь, что я это там наделал. Штаны <смех> я наделал, вот что я наделал. <смех> <смех> <смех> Ребята, подписка, лайк. <смех> И до новых Сосиска. встреч. <свеч> <Кушайте> Сосиска. <свеч> Всем... Всем пока. Всем спасибо. Всем пока.